Вы на канале Риск Стар сейчас сложный режим, мы должны затащить. Кстати, ссылочком на канал Макс Риск в описании там тоже выходят ролики. Подписывайтесь, если сейчас на этом канале ролики отстают. Из-за того, что актив упал. Э, тогда времени я иду на канал Макс Риск. Там тоже прикольно. Всякие там видеоролики. Ссылочка в описании. Сейчас я думаю, что знаете качнуть. Бака, вот именно бака, да. Я его качну восьмой, точнее, его качну на кубки еще нужно. Я его качну восьмой, сегодня будет ролик о том же, как же собрать кубки на баке, да? Да, как по мне нужно делать такой ролик, как собрать кубки на баке. Так, первое место, 48. Через шесть минут закончится игра. Вау, крокодил. может быть пранкану? Ну и там два крокодила, все, не пранканем, окей. Значит, со мной никто не заспавнится. Это уже очень хорошо, два, давай бак. Бак, конечно, медленно, но лучше, конечно, бы хоть Молли или Лари, чтобы подобрать. В одиночной битве вам советую, конечно, брать Молли или Лари, Это очень даже хорошо. Так, вступаем, вон уж там Оля, которая ест куча раз. Нам нужна сила. Сначала нам нужна сила. Нам нужна сила. Бомбочка поможет нам в этом. Так, там, там, компьем. Когда мы станем прокачанным, да, то можем затащить раз, два, три. Вот, все. Так, вот, кстати, что-то по... что тут пообновляли, как я так замечаю. Или мне кажется. Опа, ну, смотри, там что цены. Также мы начали делать треки. канале Макс Риск. Там тоже нужно подписаться и смотреть. Свечка в описании. Так, значит. Карта сужается. У нас хороший арсенал. Нужно затащить... Против кого-то давайте быком Др. Так, и тут Оли. Оли сражалась с э, охранником. Окей. Где еще Оли? Хочу ее уже 2-3. Мы сможем, тащи... сможем затащить, из-за того, что у нас слишком хороший инвертарь Ну что, карта сужается до сих пор. Так вот. 20 игроков. Где же они? Минус 2 кубка. Ух ты, не хочу умирать, не хочу пока мисс Хочу плюс кубки войти. Это все-таки гайд на бака. Как же играть за баком. Также подписывайтесь, кто не подписан нам. Лайк. Мы на центре. Окей, тут опасно очень. Тут всегда должно быть воин. Потому что тут много травы. Да, нас сражение даже давай сюда пойдем. Так, все. Да я понял. так идем, смотрим. так ладно отступаем так 8 игроков плюс 11 кубка вот как можно э, идти и отступать тоже одновременно так берем пушку чтобы была сила какая-то так ждем кого там. так отступаем теперь Давайте okay. обойдем. Нужно быть хитрым. е моё какой я нехитрый. Бегом, лагает. Опасно. Э -э -э Ускоряйся. Блин, мне тут все избили. Ускоряемся, уходим, отступаем. Блин, жестко. Тебе тоже обрюкся. Бригус... Жестко. Беги сюда, в кусты. Так я хочу там занять. Там никого нету. Никого, отлично. Так, вот топ-4. Папа сюда идем, или папа все знает. Блин, как-то бы узнали. Опа-на. Бам. Не подходи. Вот, Нет. Ну чё, прикалываетесь? Два на одного нечестность. Ага. Так. Так, давайте, думайте, я не буду, не буду выходить. Так, хочу топ-1, Заник. Хоть топ-2 давайте, но не топ-3. Топ 3 такой себе <связь> став... Не спалился блин Теперь все знают что у меня очень мало хп А горю горю горю Ну что ж давай-ка Ай-яй-яй что я сделал <связь> Нет, блин стоп, -э, чувак стоп, -э, подпишись на канал поставь лайк. -от. Скил лайкос, ну позже. Так, ты что там уже хочешь отдыхать, да? Так. Что, думаешь, так умный? Ну что, я выиграл? Или нет? Да, да, да, выиграл топ-1. А вы что думали, топ-3 займа? Ага, да сейчас, это канал Риск Star. Это сильнейший канал из всех наших каналов. Как по мне. Да, подожди, чувак, это классное место 48 кубка, да не хочу Используйте 4 аптечки В одном бою, классно, давай еще раз О, было жестко По вместе с вами, давайте Еще одну игру Кстати, потом после этого ролика можно зайти На а, В общем ссылочку в описании оставлю на крутые плейлисты Там у нас Джейк, джейд Который хочет что-то напасть Очень жестко, так у нас есть тут О, Моли Моли есть, ясненько я сюда пойду, он okay. кейт. А, она такая хитрая, Да сейчас. Все обманула нас, блин, обманчик, обманчик, море Да я обойду. Не хочу сталкиваться, потому что мы без силы нас очень мало всего. Так, давайте мне пушку. З ⁇ мая, ну блин, откуда ты появился, слышь ты? Слышь ты, а? гневный, гневный подписчик мой. Почему так? Подожди, подожди, у меня мало хп. Блин, а, раз, два, три, бурабил Что за баги? Почему я так назад отталкиваю? Ну, это, конечно, жестко. Так, скоро карта, кстати, сужает. Смотрите на карту. Жалко, что туда невозможно было идти. Не, ну, было такой случай, когда мы так замечали. Э, на канале можно поискать. Ну, я там, конечно, не был. Но я смотрел, как они там были. Было, было прикольно. Так, очень мало хп. Очень-очень-очень мало. Нужно выживать. Это жигает для бака. Давай, пошел. Должен быть какой-то бой, чтобы забрать аптеку. Напугать так всех. Так, там боя вроде бы пошел. Нет. Ну блин, ну Никс, блин, не снимаю. Отвали Никс. Ну как так? Шестой ранг. Позор, они жить, да? Позор. Ой, сколько аптек ты чего, богат такой? У Никса две аптеки. ПЖ, дайте д, д, баку 3 аптеки в коллекцию. ПЖ, Nix 2 хватит, у нас слишком быстро. А вот бак не может брать. ПЖ, дайте 3. Это лишь предложение вам. Если вы так не сделаете, ну и ладно. Но мы будем в обиде. Что, Легкий режим? Блин, они лучше 3 -ом. Или же 5 на 5? Команда из 5 человек. Давайте 3 -ом. Мы там тащим. Очень хорошо. 4 звезд И пятерка Давай Пятерку. Нужно топ-1 занять из наших, конечно, банд. Нужно не отпускать их, не отпускать их с видом, потому что они потеряются и будут жаловаться. бомочку. Эй, прости, чувак. Так. А что есть цены. Ладно, как хотят. В общем, я сам и выигрывать, как я понял. Да? Так, руба, чай, чай ручай. Окей. Бомбочку не взяли, так не взяли. Я тогда пойду от вас. Тогда буду вот этого человека, а потом приду к вам. Даже этих людей. Блин, блин, больно. Там еще один. Все на меня, классно. Я, конечно, не знаю, почему так разработчики сделали. Но это ж плохо. Одному человеку столько аптек. Можно хотя бы их разделить. Ну, это ж логично, можно это сделать. Блин, тут соперник мой. Вы ч? Вы ч, умерли? А, они там пусятся, окей. Не, подожди, чувак, я еще не взял, я не пойду. Так просто я не пойду. Даже не думаю. Дор, Значит. Бак, ты что, он косточку брал? Блин, вот, блин, вот, блин, хитрец такой уж. Ну, хитрый-хитренький. А чё должен быть один? А -а -а. Не попадешь, я мастер по майнкрафту, отстань. Ты меня недооцениваешь. Ясно? Ты мне недооцениваешь. Ага, ясно. Я тебя понял. Блин, он хитрый. Ааа, мне бросили. <laughs> меня бросили. Бак, ты че, Думаешь, думаешь, умный такой? Ага. Не попаду с ловушку. Хитрый Бак. Бак, ты где? Хочу тебе дать такой пример. Бомбочку с подарком. Так, где моя команда? Они че, умирать начали? <laughs> они че, умерли? Прикалывайтесь. Ну ладно. Не могу дойти к вам. Тут ловушки. Вот что дело. Кстати, они не пропадают. Только, только вот эта вот ловушка не пропадает. что там? Давайте mm -hmm. тоже так сделаем. Лайкос, как будто хай плачь, хай плачет, дразним всех. Так, отступаем. Блин, он, блин, гадина такая, а, блин, попадает. Ну, блин, ну почему на одного? Так что нечестно, тут даже, кстати, фильм. А, это не фильм. Думаю, думаю, кто такой? Блин, подождите. Подписка на мой YouTube канал, лайк. Да достал ты меня, стопы я снимаю. Блин, достал ты меня. Почему один в войне? А, блин. Блин, вот, блин. Почему? Плюс две кубки. Ну это мало, мало очень. Так, ну пожалуйста, дайте играть кубки. Так, так, так, так, так. Блин, сложно нам играть? Сложно. Кто хочет со мной, пишите в комментариях. Хочу с тобой... Не, ну, клан, в общем, вступайте. Но ну, сначала, чтобы насметь клан, нужно активно актив на канале. Ну, актив на канале просто... Ну, до 10 актив. 10 человек, которые смотрят. Ну, в течение... Трех дней. То есть, если еще три дня, это будет 20 человек. Ну, они могут повторно. Ну, он <звук> Вау. Хп, хп, хп. Есть, есть. Ч ⁇ что, чуть Думаешь, такое умное? А, да сейчас. Стоп, Ну, я хп хотел бы, конечно, взять. Блин, вот, блин, вот хитер. Просто хитер. Не один, конечно, конечно. Один против всех. А, да сейчас не выиграю не ну плюс кубки мы получили Очень кому понравилось видос там лайк подписка и также на остальные каналы Чтобы поддерживать аналитику на что начинать падать мне обидно а ну да это с это же русский а может быть english точно я там пробовал english как то часто там просмотр набирает так что пролиты по англису будут на конечно на канале макс рис пока что на канале рис не будет но Думаю, что замутить и посмотреть аналитику. Возможно, я буду english My name says Max Risk and игра NS зуба. Zuba. Сейчас будем играть в вашу одиночную S-Solos. Лахтис. Как там, легкий режим. Кто знает, напишите, напишите в комментариях. Всем удачи, всем бокам Выбор за вами.